Сегодня 2 апреля 2020 года, канал Народовластия, программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир. Путин выступил, да. Я прочитаю не все, но большую часть, потому что он немного выступал. Уважаемые граждане России, завершается неделя, которая была объявлена в России нерабочей. Причем в напряженном ритме продолжают трудиться врачи и медсестры, весь персонал медицинских учреждений, им всем сейчас очень непросто, именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни, уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Я не думаю, что Путин благодарен медицинским работникам, если бы он был благодарен, ну, наверное, повысил им зарплату, наверное, бы обеспечил их хотя бы масками, хотя бы защитными костюмами, хотя бы дезинфицирующими средствами. Да? То есть он не сделал ни хрена и на медицину не выделил ни дополнительно ни одной копейки, не то что какие-то миллиарды, ничего не сделала эта скотина, но сочувствует и благодарен. Это такая благодарность, называется черная благодарность, блядь. Бывает черная неблагодарность, а это черная благодарность. Ну, там про свой долг, который, значит, выполняют в эти дни другие там сотрудники и так далее, тоже он им всем благодарен, только кукиш с маслом ничего не даст нихера. Он все своим озерным препастом. Да? Нерабочие недели, объявленные по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время. Для упреждающих действий, для мобилизации всех органов, для наращивания ресурсов систем здравоохранения, для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно на дальних подступах, да, как он с исламизмом борется, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран. И зачем ему эта неделя была нужна, если он не воспользовался теми месяцами, которые были абсолютно, так сказать, ясны для всех. В январе месяце ясно было, что будет пандемия. Но мне было ясно, Путину не было ясно. И теперь ему нужна оказалась неделя сраная, когда у него были месяцы. Всем было ясно давным-давно, много-много лет назад, что будет пандемия когда-нибудь. И к ней нужно было приготовиться, как в советский период, когда лежали противочумные костюмы везде, пачками лежали всякие маски, респираторы. Но масок не было, тогда респираторы были. Куда это все делалось, надо спросить Путина. Но ну, от советского периода же это должно было остаться. А если куда-то делось, значит это все утилизировали, значит украли и так далее. То есть ничего нет, но нужна была неделя. Для чего нужна неделя? Для того, чтобы люди заболевали медленнее. Не сразу все загорелось, а да, заболевали медленнее. При этом, если ему нужна была эта неделя, но ну, объявил бы официально карантин, чрезвычайную ситуацию, он имеет право это сделать как президент. Он это не делает. Что считают принципиально важным. Нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений. Ну и бла-бла, так в общем чушь, ни о чем. В связи с этим и принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Мы же понимаем, что по 30 апреля включительно, зачем он, он? Он рассчитывает, что все закончится и 9 мая все пойдут на парад. Не будет этого. А да, если пойдут, то все опять начнется, опять будет болезнь. 30 апреля месяц. И еще практически недели, как люди будут сидеть в карантине, а кто им за это будет платить? Вот он рассказывает о том, что останется у всех заработная плата, потому что это выходная неделя, то есть это не карантин, который объявил государство, а какая-то некая выходна, выходной месяц теперь, да? выходной месяц, то есть опять он не объявляет карантин, опять он не объявляет чрезвычайную ситуацию, почему? Потому что это предполагает выплаты а здесь он говорит, подчеркнул с сохранением заработниками и заработной платы. Понятно, если они работают там где-то в муниципалитете или в государственных органах, в полиции работают или служат в армии. А если они частники, а если они занимаются частным бизнесом, кто им сохранит зарплату? Бизнесмен, да, у него ларек, эти три там продавца, да, и он, он будет платить, продавцам зарплату да, пока они будут сидеть а с чего он возьмет, откуда он возьмет деньги, ну это я образно да, в ларек еще можно поставить людей чтобы они торговали с риском для жизни да? а есть масса бизнесов, куда уже никого не поставишь, ну там например мебель они делают ну и кто пойдет, какую мебель делать или они будут короткими перебежками прибегать а, а где он ее будет продавать эту мебель, куда он будет ее девать как он будет платить то есть это уже абсолютно четко, что малый и средний бизнес это все разорившиеся. Вот благодаря этому указу все считаются, что разорились. Это стопроцентные убытки, которые никак не восполнится, потому что и малый и средний бизнес живет за счет кредитов, живет за счет того, что перебивается там с хлеба на квас. Ну понятно, если там это не путинские какие-то родственники. Сегодня 3 января 2019 года, канал «Народовластие», программа плохие новости». Я Вячеслав Мальцев и у меня прямой эфир. В городе Ухань, где зарегистрированы случаи заболевания вирусной пневмонии, уже 44 человека больные. Да, из них 11 находится в очень тяжелом состоянии. Сколько умерло, не говорят. Наверняка кто-то и помнит. То есть, какая-то пневмония вирусная, но я думаю, что вирус они уже давно увидели да, в этот атомный микроскоп в свой в суперский, да, несложно это сделать, если они уже диагностировали, что это какая-то атипичная, и такого никогда не было, и вот опять, и так далее. То есть, ну все мы Ожидаем черную смерть, испанку и прочее, прочее. Что, в общем-то, всегда приходило время от времени. времени и есть определенная амплитуда прихода. То есть какое-то вирусное заболевание, которое распространяется быстро и которое убивает многих, да, как вот испанка. То это или не то, не знаю, но что на территории России уже, я так понимаю, есть случаи, пытаются это все заглушить, это совершенно очевидно. Также есть случаи в Гонконге, то есть люди, которые ездят из Китая в Гонконг, занесли из этого ухань и, соответственно, я думаю, принесли уже и в Россию, потому что очень много китайцев приезжает в Россию. Поэтому наверняка уже есть. Пишет, испанка вернулась. Возможно. Возможно, уже вернулась. Поэтому будем смотреть, что из этого получится. Я вполне также допускаю, что это результат игры какой-то, баловства с оружием. Да? То есть ни для кого не секрет, что продолжают производить боевые вирусы. Да? и бактериологическое оружие в разных концах света, да, не будем показывать пальцем. Естественно, я уверен, что в Китае этим занимаются. Вот, на 100% уверен. И, соответственно, вполне возможно, что это результат потери, так сказать, такого вируса.